Мама. Давид повез картошку в подвал. Да? Угу. С девочками. А где Дарина? Угу. Опять смылась. Куда ты? ты куда перед тачкой-то идешь, Амина? Ну, иди сюда. О, Шила. Да, привет, привет. Давай, иди вместе картошку привет увези. Этого. С Давидом. Давай, езжайте. Иди, иди, Дарина, иди, не надо гонять, иди. <клёх> иди с Давидом, я пошла. Придете ягоды кушать. Ну, короче, ты меня понял, да? Куда? Ага. Давай, давай. Динара, приглядывай. Ты то пешком -то пошла бы лучше. Давид, приглядывай, Даринка тоже, ладно? Амина за ручку возьми, Дарину. А нахи, а? Давай с Богом ага. а. домой ведро картошки занеси еще, Давид. Ага, давай все повез, молодец. <с <с Вы, вот, смотрите, все курицы ходят, клюют. Почему вы за мной это все бегаете? Я сейчас вас закрою и сидите нафиг у себя там это на хате большой. Да, и не надо вот так смотреть, подглядывать. Вчера маняшку с белкой потравили зерном. Не знаю, каким. Поносить начали. Но я знаю, кто это. А сегодня, сегодня с этой бабёнкой поругалась. Каждый день приходила ко мне ругаться за коз. Испугалась сегодня она. Да, белочка моя хорошая. Запоносили, скажи. Ну, сейчас вроде ничего. Смотрю, так нету поноса. Вот, выпустила. Выпустила, называется кур. Значит, надо, надо, надо. Надо. маняшка ты куда ушла, бел? Вон котенок приблутный. Еще там черенький есть. Ай, это моя белочка, моя красавица. С Давидом курочек с цыплятками вытащили. Где они там? А, Плюёт. И вот крутятся вокруг них я кушаю, Да ладно. На вот траву выпустили. Пусть бегают. Хорошая погода. Быстрее вырастут. Вот так. Ну вы бестолковые, ну вы бестолковые. Какие вы у меня бестолковые, куры. Все, сегодня погуляйте, завтра вас, шиш, не выпущу. А вон маняшечка моя. Манечка, Манюша. Манюшечка моя. Девочка моя. Все, козлика своего кормит. Заколебала уже. Надо ее привязать. Бяшу на мясо. Бяшу на мясо. Андрей на работе. Так что, как-то так. Да, мои девочки. мои, Ой, как я за вас сегодня переживала. Как вы у меня испугали. Ведь меня. Мои золотые девочки. Мои хорошие. Как я люблю. Вообще живность люблю. Всех люблю животных. Да. Где у нас еще кисенька-то? Черненький, приблудный. Василек, ты не знаешь, где? Дай бородку-то, дай бородку-то свою. Маленькие девчоночки. У нас белка такая стала, как собачка. Любит. Смотрите, как тащится. Поросилка пока не покажу, пока маленький. Ну как маленький? Нормальный. Да, белуга? Белуга моя. Хоть вон ну, цыпляткам я даю траву-то, но все же на земле есть земля, есть земля, и свежая травушка, муравушка. Ну, смотрите, что, я ухожу, ей чесаться охота. Как она любит чесаться у нас. Линяем, скажем, леняем. Вот так, куколки мои хорошие. <связать> Окружили меня, девчонки, да? Ну все, я пошла работать, бегайте Вон воды вытащила А, вон муларды идут наши Ой, сколько они трусливые Раньше такими не были А это-то <связать> Боятся всех и всего. А раньше такие Первое время, когда я покупала Ничего не боятся А эти вообще трусливые Друг друга клюют, не знаю, кто там клюет Но сейчас вроде перестали Редко бывает, но все же... Ой, селом лезет, селом лезет. Ой, моя девчоночка, тоже бородка растет. Вон идут муарды. Иди, иди, иди. Иди, моя девочка, иди. Иди, моя хорошая. Сегодня даже молоко у них не взяла, укос. Да ну, поносят, фиг его знают, что ели. Ничего ели. Сегодня увидела. Зерно. Они отравились. Думаю, ну и нафиг. Детей не буду кормить. Поросонку, короче, дала. поросенку кошкам. Индоутки это у нас. 7 штук взяла. В августе уже шпили-вили будут у нас. В морозилке. Потихоньку. То побольше. Ну и потом... ух, смотрите-ка, что творит. О, Петька! Ты чё, Петя? Шпорами аж прыгнул. Я сейчас вас заведу. За своих кур вообще с ума сходит. Не дает в обиду. Даже на кос. Он своих кур и вот малышей очень защищает. Сколько я замечала, защитник он у нас мальчик хороший. Ну, на своих-то не надо кидаться. Ну, опять они сами виноваты на курочек прыгают. Да, муларды-то наши? Вот. Мне нравится и картошку потушить. У них мясо не такое жирное. Ну, не знаю, давно уже не смотрела, года два. Сейчас говорят, жирнеть начали. Фиг его знают, посмотрим, видно будет. Все, девчонки мои, пошли опять на промыслы. шпили -вили. Вот кисенька. Еще черненький где-то у нас. Сейчас заклюют ведь, малыш. По крышам бегают вдвоем. Кошмар. Вот хозяйство. Не хватает Бони здесь. Боню мы зап заперли там. Она у нас заперти. Потом поросенка. И козлята. Там еще двое. А, голос подала. Боня, Боня, успокойся. Это я здесь. здесь. Смотрите, какой. Какие у меня Анюткины глазки. Темненькие, красивенькие, силенькие. Как они колыхаются. Прям приятно смотреть. Как на огонь смотришь. Ветерок прошел, и они коп-коп-коп-коп-коп. Все разом танцуют. Танцуют. Правда танцуют? Смотрите, какая красота. Они радуются солнышку. Солнца уже ни от три не было, наверное. Сейчас я вам покажу огород свой. Так, лук, слава Богу, восстановился. Пришел в себя, как говорится. Это сивок. Там красный лук. Уже головки образуются. Это белый севок, это красный севок, Это красный семенной лук. Вот. Уже какие головки стали. Это... Семенной лук. Короче, туда залезать не хочу. Ромашули мой. А это мелкие, их надо в полисадник посадить. где цветы растут туда. Теплица. Вот какая красота. Смотрите, какой букет у меня. Букет из ромашек. Лилии начали свести. Паутинки появились. Вот, красопеты, да? Правда? Вот, а травы-то сколько немерено. Равушка, муравушка, и это расцветет. Расцветет. Покажу я вам, какие цветы красопетные. А это у меня прошлогодние астры. Мы зашли в теплицу, я их высадила сюда. И прижились. Короче, как-то так. О, огурчики растут. Святые. Святочки. Циньи. Я их очень люблю. Мама очень любила. Мы когда в Тахминестане жили, там у них а, они росли тоже разные-разные. И я каждый год их сажаю. Циньи очень сильно люблю. Они прям такие красивые. Разноцветные. Смотрите, паучок на нем. Пауков вообще люблю. Я очень пауков люблю. Ать, и прыгну вот. И пестрые, и белые, и розовые, и бордовые, и всякие. Смотрите, какие пестрые. Желтые. С красным отливом. А это какая прелесть, какая красота. И это все по бокам пойдет. И будут вот такие букеты классные, классные. Это у меня сардерей Ну вот, кошаки бегают Разные приходят Мимоходом пробегают так, И все Нынче я Здесь траву надо убрать Нынче, представляете, друзья Я базилик поздно посела Салат поздно посела Надо здесь траву убрать Смотрите, у меня базилик сходит здесь А то он у меня все задавит сейчас Хоть сколько-то, все равно. Это у нас кабачки. Я уже здесь рвала. Трава идет вовсю вперед всех. Бежит. Вчера вот кабачковые блинчики делала. Вот землю достают. И смотрите, гнезд начинает. Я их убираю потом. положить что-нибудь. Так, это тыква у меня здесь. Ой, короче, лазить не хочу. Там не буду. Лук. укропа много оставила. Огурцы солить. Капусту солить. Капусты много же. Знаете, семена, чтобы были. крупные капусточка цветет, а, цветет а. растет во все капуста <связь> <связь> <связь> чеснок картофанка яблонька нынче яблок много еще в саду там будет куча мало Всем хватит. Я траву его дерги Здесь капуста, там капуста. Фасолька. Она уже цветет, ползет. Здесь тоже ползет. Подвязывать начала. И потом все за мной бегать. Малинка. Детям еще не показывала. Лучше я соберу им потом. Это желтая. Соседка не дала. Вот это вся желтая она это красная у меня в саду очень хорошая малина крупная крупная здесь детям чисто покушать не надо привести свою малину посадить она до глубокой осени все растет сорт хороший даже еще ни одну малинку не пробовала детям ты куда под ноги лезешь? Картошка свистеть начала Вроде траву убирала его Все равно трава появилась Не успеваю, друзья Выдергивать траву Вот так Блин Как туда пролезти? Ну надо Ужас Ужас Яблоня лишь бы не переломилась бы. Смотрите, ну, что творится. Жалко. Подвязать надо. Не знаю, что ей надо, короче. Вот так. Все сделали меня. Все, сделала меня, обзор огорода. О, все, выгрузили! Обратно еще вместо картошки до рынку везешь. Да. Какая довольная. -то а Аминка тоже хотела сесть. Да. Велик хотела. Велик. Да. О, иди, моя плакса, иди. Обними, обними, Амину. Обними, успокой ее. Да. Ладно, у дома будешь кататься. Сейчас покормим и домой пойдем, хорошо? Иди сюда, иди, иди, обниму. А? Вот видишь, он тебя не стал. Мама. Это Есть? ты спросила и сама ответила, да? <связывая> она велик хотела, да? <связывая> <связывая> Тогда не ходите больше. Картошку занесла <связывая> она? Нашел, куда я это сказала? Кар... Картошку куда положить сказала? Mm -hmm. Все, молодец. Ну все, слава Богу. Иди сюда, иди, моя хорошая. Иди, поживи. И это тоже обнимашки делают. Mm -hmm. да. Плачет, Дари... Амина. Она, кстати, говорит... О, ага. Кто, Дарина? Yeah. Что сказала? Mm -mm, давай, сказала. Давай, сказала, да. сказала, тоже сказала, а? слово сказала, тоже сказала, или М -м -м. просто давай. Слово. Давай, сказала. Ну, ну да, она куколку давала. Давай и сказала. Что ты что это? Попутал. Мама, я хочу Там полторашка стоит на скамейке. Пей. Сюда вынеси, я тоже покину. Ну сейчас Пота? подожди, выгуляемся. Вода, вода холодная. Чего ты, на тачке приехала, да? Кто тебя привез на тачке? А? Хорошо. Ой, там крапива. Апаньки. Ай-яй-яй. Ай. Ну ладно, витамины получила. Тяжело, мам. Тяжело. Тяжело. Ой, сопики бегут, плакала. Волосики распозяты. Такие стали. Пить хочешь, Дарина? Спать хочет, Дарина, да? Нет? Смотри, цыплятам, как хорошо там. А за турицы тут вообще хотят. А, вам курица-то не дает. Чего? А турица мама у них аж воняет. Охранят мамку да? да, она, да, да. Мама Вон маленький-то видишь у другой курочки-то один появился. Вон теперь Вот здесь и туси вот эти. А это твои? Да. А. А, -а. а вы это пальные, да? Вс. Кого отцеплят? Да. Зачем? Нет. Это Слома. у нас, это а, мы от вы яйца. Не а, родила. Это а, мы от вы. Слушай, от вы яйца? она говорит. А, мы от вы яйца, а там еще птенцы появились. Да. М -м -м, Курица, да, высиела. А, <с <с вы а вы клюнула вы... куколку, да? Она ведь защищает своих цыпляток-то. Да. Да, клювай. Вы... Смотри, смотри, а смотрите, она настоящая. На, на а, ага. Кост там не видно было, вниз спустили что ли? Не, а нет, они это там, ведь на дороге. Там у помойки. На по дороге, да. по дороге? Да. Они все там бегают. На дороге. Они а могут гулять. У меня даже на дороге будут Пригони их сюда. Пусть там не гуляют. Вот а может спят машина. Ага, без молока будешь. Ты же сам любишь молоко. И сам не хочешь, чтобы кушать. Иди без велосипеда вместе с Давидом прогуляйся. <мес> а, <мес> это я там. А, ты иди куляй. Как куляет Алина? Маленький, такой милый. Милый. Угу. Милый. <мес> Смотри, они на мамку садятся, наверх оседлают. Такие большие. Зачем? Двоем уже сидят на матери матерь. Вот так играют они? Нет, да. нет. Ну маленькие все ведь играть хотят. Что думаешь? Нет. И козлята тоже играют, когда малыши. Какая-то женщина. <смех> <смех> Разные, <смех> да. <смех> Он маленький еще, потому что самый маленький. Он считай на месяц меньше их. Эти-то месячные. А этому-то неделя <смех> Все, всем пока-пока, скажите Пока да. Пока. И привет <смех> да. Пока-пока да. пока. Пока. Да. <смех> да. пока. Смотрите, друзья Короче, наелись О, Полные <смех> животики Полный вугар, как говорится И на мамку сели Кто в мамке, кто что вот, смотрите, башки вытаскивают. Шесть цыпляток. Ну они пережроли, видимо, переели то есть. И на манке сидят. Ч ⁇ девчонки, вы-то как всегда, мои эти. А, Давид. Ну ч ⁇ ты не пойдешь, что ли, с ними иди? Смотрите, вот эти... Смотрите, вот эти петуньи, как это, свадебные какие-то букеты, прям натуральный букет свадебный, да? Ну, просто прелесть, надо палочку сюда так поставить, чтобы оно поднималось ввысь, как говорится, а то в бок падает. Я делала обрезание, обрезала, чтобы они пышнее были. Ой, ну прелесть.